У меня в кладовой стояло варенье, решил использовать его для приготовления вкуснейшего домашнего десерта, обязательно рекомендую вам рецепт пирога, как приготовить домашнюю выпечку с вареньем. Готовый пирог нарезаю кусочками прямоугольной формы, что больше похоже на батончики, можете использовать любое варенье, которое у вас есть, абрикосовое, малиновое, смородиновое, клубничное, выбирайте такое. Чтобы было меньше сока и больше мякоти, ешьте пирог после остывания. Досмотри шинвида и я предложу записать список ингредиентов. 1. В миску насыпьте 1 стакан мяки, добавьте овес, соду и перемешайте. 2. В другой миске смешайте коричневый сахар и сливочное масло. 3. Взбейте все миксером, затем вбейте куриное яйцо, Добавьте арахисовое масло, ванильный экстракт. 4. Сбейте все содержимое миски миксером. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. Добавьте мучную смесь в масляную. Перемешайте тесто ложкой, если оно слишком липкое. Добавьте еще половину стакана муки. 6. Застелите форму для выпечки пергаментом, выложите большую часть теста и разровняйте его в один слой. 7. Выложите поверх теста варенье, примерно, стакана. 8. Оставшийся небольшой ком теста порвите руками и выложите поверх варенья, а также добавьте арахис. 9. Отправьте пирог в разогретый до 170 градусов духовой шкаф на 30-40 минут. 10. Оставьте готовый пирог до остывания, затем острым ножом разрежьте его кусочками, храните пирог около 4 дней при комнатной температуре. Подписавшимся, больше вкусностей. Продукты гриф их количество, далее. Мука, полтора стакана. Овес 1 стакан, сода 1 щепотка, сливочное масло 115 грамм, коричневый сахар 0,5 стакана, яйца 1 штука, арахисовое масло 0,5 стакана, ванильный экстракт 0,5 чайных ложки, варенье по вкусу, арахис треть стакана, количество порций 1-2. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Буду скучать без вас.